кометы считались атмосферными объектами. Вот. Ну, известно, что с кометами начались логические события, там годные, землетрясения и так далее. Но, видимо, не только. Вот есть гипотеза о том, что Леменская звезда была кометой. Вот. Вот. Но вот, тем не менее, вот такое зрелище, я не знаю, помните ли вы, наверное, не помните, совсем были маленькие последняя яркая комета, которая наблюдалась хорошо подобно как раз вид это была комета хэлло -Попа. это был конец 90-х годов значит, что тут важно? важно, что есть значит, вот наиболее яркая часть традиционно называется головой кометы вот, то, что вокруг Атмосфера кометы значит, называется полной, ну и дальше хвост. И вот этот хвост часто бывает двойной. А, значит, э, ну Почему вообще у кометы хвост, наверное, вы прекрасно знаете. А кстати, кто мне скажет, может быть, у вас уже все это в голове хорошо сидит, кто мне скажет, вот почему хвост двойной вообще в какую сторону хвост направлен? Что, что, что это вообще такое? Ну, двойной хвост, наверное, улетучиваются разные компоненты и более тяжелые отклоняются на... А почему они вообще отклоняются? Солнечный? Ну, солнечный ветер, да, солнечный ветер. Солнечный ветер. Давайте прикинем, значит, солнечный ветер, это у нас какая же неплодность Какое давление создается солнечный ветер? Ну, тысячи, ну, скорость там, по-моему, тысячи километров в секунду. Скорость не 1000 но примерно 500, вот. А <coughs> плотность ну, единицы, скажем так, протонов на кубический сантиметр. Вот. Ну, вы можете прикинуть, какое это давление и насколько он отклонит. Ну, в общем, это вам как бы на экзамен одна из задач. Значит, э, оценить давление солнечного ветра и оценить, э, кроме солнечного ветра, может у нас это воздействовать на нас? Насколько... Ну, Ускорение кометы, ну хорошо, она движется по орбите, вот у нас Солнце, да. чаще всего вот у нас какая-то да. Да, вытянутая сила, вот. вот у нас комета, вот она ускоряется, да. Да, ускорение направлено всегда к Солнцу. А хвост куда направлен? Ну вот в противоположную сторону. Хвост направлен в противоположную сторону. Ну ладно, не буду вас долго держать мне. Значит, метасфера Солнца, она же вот как-то вот так устроена, да, и солнечный ветер растекает, будучи вмороженным в белую сферу магнитное поле геосферы, он истекает по каким-то вот таким траектории. Угу. И солнечные направление солнечного ветра не всегда точно совпадает с направлением от Солнца. И поэтому та часть вещества атмосферы кометы, которая действительно привязана к солнечному ветру, а легко понять, что это ионизованная часть потому что там будут электромагнитные силы воздействовать на ионную компоненту, она действительно вытягивается такой вот очень узкий, компактный, называемый плазменный хвост, который действительно по своему направлению, направление которого определяется улучшенный. Но большая часть атмосферы кометы, <coughs> такая более широкая и это смесь нейтрального газа и полевых частиц и вот они будут отклоняться в основном давлением света. Вот. Это вот вам одна из оценочных задач, значит, еще раз оценить давление солнечного ветра на атмосферу кометы и оценить давление света. Вообще, вот привыкайте к тому, что вблизи звезды, во всяком случае, в Солнечной системе, Световое давление это очень существенная сила, более того, это доминирующая сила, которая действует на э, там, полевую частицу микронных и размеров. <coughs> и поэтому вот этот весь поток полевых частиц он будет уходить от Солнца и будет вносить э, э, как бы с собой нейтральную газообразную компонент. Э, значит, какие тут масштабы? Значит, масштаб вот комы, так называемой, или головы кометы, это примерно 50 тысяч километров. А длина хвоста это примерно миллион километров. Вот. Ну, естественно, там плюс-минус порядок здесь всегда бывает. Тут достаточно богато разнообразие. Вот. так вот. В целом, выглядит кометы, и сейчас мы стараемся с вами разобраться, что это такое. Теперь, значит, невозможно разобраться в том, что это такое, не <связать> оценив в целом статистику разнообразия этих объектов. Значит, по счастью, кометы ⁇ это один из, очень немногих, один из очень немногих классов объектов Солнечной системы, которых реально много. И мы действительно можем построить некую статистику и понять, какие вообще семейства этих комет бывают. И вот э -э, в результате этого родилась вот такая вот примерно картинка. Э -э, сейчас постараюсь достаточно подробно объяснить, почему она именно такая и что здесь изображено. Значит, Дело в том, что когда мы наблюдаем статистику комет, Значит, а кометы, как правило, значит, мы видим вот именно по этим ярким атмосферам значит, Мы видим, что есть совершенно четко два э, класса этих комет Одни, так называемые короткопериодические, э, лежат где-то вблизи плоскости и клиптики. У них, да, вытянутые орбиты, потому что если бы они все время находились вблизи Солнца, они бы достаточно быстро испарились но тем не менее, эти орбиты, они ну, как-то как лежат достаточно близко к плоскости эклиптики. Вот. Среди них есть совсем тесные, которые относятся к семейству Юпитера, то есть их афелии, то есть точки максимального удаления от Солнца лежат. Вблизи орбиты Юпитера всего лишь 5 астрономических единиц. В принципе, на этом расстоянии солнечный поток достаточно мал и кометная активность практически не незаметна. Она начинается где-то на расстоянии 2-2,5 астрономических единиц ближе к Солнцу. И вот у этих комет. У них, ну, понятно, что раз у них офили достаточно близко, у них и периоды, как правило, несколько лет или там может быть десяток лет, и их орбиты, как правило, лежат вблизи плоскости криптики не обязательно точно, но вот какой-то здесь достаточно ограниченный разброс по наклонению орбит. Вот. Это как бы один класс. Есть другой класс комет, так называемых длинно-долгопериодических, которые, во-первых, характеризуются очень далекими офилиями. Понятно, что мы можем этот афилий анализировать только внутренний участок траектории, пока мы комету видим. Мы можем восстановить всю теплую орбиту, и можем это сделать достаточно точно. Вот. И вот эти офилии, они лежат аж до 10 четвертой астрономических единиц а, значит ну если вы прокинете что такое 10 четвертый астрономических единиц а, значит один градус это у нас 15 радиана а, значит а, 10 четвертый это 10 минус 4 это примерно одна угловая секунда так вот парсек то есть то расстояние с которого одна угловая секунда видится так сказать, одна астрономическая единица видится имеет угловой размер в одну угловую секунду это примерно 3,5 световых то есть это уже межзвездные расстояния до ближайших звезд там 4,5 Афелия этих орбит, по сути, Солнечная система, простирается ну, вот, до расстояния, сравнимо с межзвездами и Это очень важно, потому что э, мы должны принимать во внимание э, Здесь уже для понимания движения этих объектов не только притяжение Солнца, э, не только притяжение планет, но и э, воздействие... Гравитационного потенциала ближайших звезд так называемый галактический прилив. Вот то, что гравитационное воздействие внешне по отношению к Солнецу тела, называется галактическим приливом. И, конечно, не учитывая его, понять динамику вот этой внешней части Солнечной системы, невозможно. Вот. Есть среди них кометы, у которых вообще этот афелий оказывается на бесконечности, просто у них траектория строго. Наверное, могут быть теоретически и гиперболические траектории, то есть тело, которое пришло из бесконечности и ушло на бесконечность со значительной кинетической энергией. Но таких, в общем, практически не наблюдается. Вот. У меня сейчас лекция, я перезвоню сейчас. Значит, еще одна очень важная особенность вот этих длиннопериодических комет состоит в том, что их <coughs> орбиты в пространстве распределены совершенно изотропно. Они вообще никак не привязаны к плоскости. И вот исходя, в первую очередь, из этих двух факторов, то, что отель очень далеко или просто на бесконечности, в случае параболической траектории, и исходя из, из изотропного расположения, из где-то в 50-е годы была сформулирована гипотеза, вот такой голландский астроном по фамилии Аурт ее так наиболее последовательно высказывал, о том, что Солнечная система, периферии Солнечной системы, представляет собой такое вот огромное гало, где по каким-то очень так сказать, хаотическим орбитам движется малые тела, ледяные, которые, попадая значит, в центральную область Солнечной системы, в результате каких-то случайных воздействий, в первую очередь потому, что это могут проявлять кометную активность. Это вот как бы один резервуар. Значит, здесь количество этих комет оценивалось, ну, примерно где-то 10-9, 10-10 штук. То есть это реально с одной стороны много, с другой стороны, если мы оценим массу Значит каждая комета это объект порядка там, от одного до десятка километров. Значит, если это один километр 10 пятый сантиметров значит возводим в куб получаем где-то 1015 ну, может быть там грамм это масса одной кометы. значит если мы считаем что их там 10 в десятый штук то мы получаем, что общая масса где-то ну, соизмерима с массой Земли или может быть на порядок больше. Это, в общем-то, в масштабах Солнечной системы не очень много. То есть кометный материал, несмотря на то, что занимает огромное, огромное пространство в Солнечной системы, в общем-то, по суммарному, суммарному вкладу в вещество Солнечной системы, его вклад достаточно невелик. Вот. А вот исходя из того, что у нас существуют, и, кроме того, еще и короткопериодические кометы, у которых часть э, афелик находится в центральной области Солнечной системы, но часть находится достаточно далеко, хотя в среднем и ближе, чем у долгопериодических Значит, Был сделан вывод о том, что внутренняя часть вот этого гала, она как бы воплощается и имеет такую дискообразную форму. И Опять же, вот наиболее последовательно высказывал Герхард Койпер. Вот так вот его фамилия пишется. Ну вот, и, соответственно, вот эта дискообразная внутренняя часть получила название Койпер-Белт, то есть Койперский пояс. Самая внутренняя его часть. Коберовского пояса значит, носит название облака Хилса, хотя э, это фамилия употребляется не очень часто. Вот, в основном вот облака Орта и э, Коберовского пояса, два э, класса объектов э, кометного <клес> типа. Э, значит, ну и э, Относительно недавно когда люди стали исследовать вот эту самую внутреннюю часть Копперовского пояса уже с помощью телескопов, научились видеть там индивидуальные объекты, значит, оказалось, что там внутри достаточно много крупных объектов, тысячи километров и больше, которые находятся ну тоже на таких достаточно эллиптичных, хотя и не очень. И, с одной стороны лежащих вблизи плоскости Эклиптики, но с другой стороны с довольно приличным наклонением орбиты. И вот первый исторически открытый объект такого класса — это Плутон, который в 30 году, или там в 32-м, не помню точно, открыли. Это на самом деле двойная система плутон харон которые поначалу, поначалу ошибочно считали планеты, возмущающие орбиту Нептона, Потом оказалось, что массы его слишком мало, ничего он замечать не может, но вот он очень долго считался девятой планетой, и это была, кстати, основная мотивация послать туда миссию «Новый горизонт», потому что НАСА вот, прогласило, что мы на всех планетах побывали, а на вот Платонии еще не помню, как Авард Старм проезжал сюда, в ИКИ еще в 80-е годы обсуждать. Возможно, там планировался как советско-американский проект даже в свое время, реализовали его только сейчас. Сейчас мы понимаем, что таких объектов, как Плутон, там сейчас известно уже больше тысячи. И, к сожалению, мы не знаем, что делается на внешней границе Коперовского полоса. Вот внутреннюю часть уже сейчас люди сказать, анализируют телескопы, пытаются как-то моделировать эти траектории, выяснить, а нет ли там какого-то массивного тела, которого мы не видим. Ну и вот собственно именно на основе таких вот расчетов по данным траекторных наблюдений группа из Калтеха, значит, там был наш русский аспирант Коннегин, и его шеф это Майк Браун, давно известный астроном американский они как раз вот высказали предположение, что по всей видимости есть какой-то возмущающий объект, который мы видим, который они назвали планетой Х. Значит, массу они оценивают примерно по с массой Урана тума, то есть это считается гигантом. Но пока мы не знаем, в принципе ничего так сказать, фантастического в этой гипотезе нет, но повторюсь, вот подобные картинки они пока что еще очень-очень нозрительны, -очень потому что реально мы можем наблюдать либо только самую внутреннюю часть копперовского пояса вот здесь, либо мы можем наблюдать очень небольшую долю вот этих вот объектов, когда они попадают в центральную область Солнечной системы. Но почему их там наблюдать интересно, и точнее здесь вблизи -то Солнца, и почему вообще кометам посвящено так много исследований, и публикаций, и миссий. В первую очередь потому, что кометы являются, пожалуй, наиболее хорошо сохранившимся первичным материалом в Солнечной системе. Значит, по современным гипотезам я уже вам сказать, это рассказывал, показывал картинки. Само облако Орта и Коперовский пояс образовались в результате миграции планеты Земали, которые не вошли в состав протопланет, не вошли в чью-либо зону питания и были выброшены в результате возмущения. Часть из них, которые в наиболее близких столкновениях были выброшены облака а та часть, которая подверглась длительной миграции, они остались вблизи плоскости эклептики и были выброшены в какой-то вот. И произошло это достаточно рано, ну, примерно в первые там, полмиллиарда лет существования Солнечной системы. И вот после того, как они были выброшены на столь далекую периферию, они не подвергались ни столкновениям с другими телами, потому что плотность, включая участок меска, ни какому традиционному воздействию регуляционно очень далеко. Только, ну, по сути дела, вот галактические космические лучи были единственным фактором, который как-то видоизменял этот материал. Таким образом, вот в этом гигантском, естественно, холодильнике у нас сохранился тот материал, из которого составлялась Солнечная система, вот в самые самые первые моменты. Можно вопрос? Я так думаю, что вы когда считали суммарную массу всего этого добра, вы плотность воды брали, нет? Но они ледяные. <связывая> да, да, они ледяные. В этом случае вода за единичку достаточно. Смысл. Мы как бы, рассматриваем вот это как первичный материал, первичную воду. В основном это вода. По составу сейчас к составу вернемся более подробно. Но, конечно же, это не только вода, это еще и... Довольно небольшое количество летучего материала, но и очень много летучего всякого, в том числе, вот. Но если мы там в полтора раза ошибемся, то точность наших оценок совершенно точно не будет Поэтому... Александр Иванович, а вот такое облако вокруг каждой звезды существует или нет? А, опять же, мы этого не знаем. А, как, точно так же, как 20 лет назад мы не знали, а существуют ли другие планетные системы. Мы и эту систему наблюдать толком не можем, а строим ее умозрительно, исходя из статистики наблюдения камер. Но, по счастью, вокруг ряда звезд, обладающих планетными системами, действительно видны некие такие как газополевые коконы. Это не совсем облако Орта, это считается как бы скорее первичным материалом, который, то есть, считается, что эти системы они еще на очень ранней стадии эволюции пока что наблюдательная техника не позволяет наблюдать это ни вблизи Солнечной системы, ни так сказать, других планетных систем а каким, Но, возможно а... они появятся а какими методами мы понаблюдали бы наблюдали вот, облако-аурты спектроскопическими или какими а, ну, я думаю, что тут надо уходить куда-то в дальние каффтера и пытаться поймать тепловое излучение угу. потому что тепловое излучение фона галактического оно будет скорее всего все-таки Mm -hmm. особенно если мы уйдем из плоскости личного пути. Но это вот на данный момент фантастика и mm -hmm. пока что эти вещи не будут. А вы считаем. сказали, что у других звезд это скорее что-то первичное, Подразумевается, что у них все-таки меняются орбиты, они либо попадают, либо улетят? Э -э возможно, возможно это просто еще продолжающийся процесс, процесс аккреции, и они по попадают либо на саму звезду, а вот в нашем случае. В нашем случае, наоборот, это результат уже э, выброса планеты. Ну, то есть как бы тенденция идет на разлет. Э, да, да, потому что откуда вообще этот материал взялся? Вот значит, исходя из такой современной картинки эволюции планетных систем, значит, у нас сначала газопловой диск, я сейчас буду рисовать потом он начинает аккрецировать на протозвезду где-то здесь у нас ударная волна значит идет сферическая аккреция изотропная, и идет дисковая аккреция на звезду ну и где-то здесь у нас значит вот примерно область конденсации воды это где-то там вот, между орбитой Марса и Юпитера все что внутри образуют планеты земной группы, здесь летучие не выживают, они здесь испаряются. Все, что вне, образуют планеты-гиганты и, соответственно, э, из здесь планеты зимали э, ну, условно из кренезиона, а здесь планеты зимали условно из воды. А, дальше эти планеты зимали попадают там в зону питания той или иной планеты, поглощаются, аккрецируют на эти планеты но часть из них все равно остается болтаться вот на каких-то промежуточных орбитах и дальше довольно идет довольно длительный период так называемой интенсивной метеоритной бомбардировки Значит, при этом мы оцениваем планеты Земля примерно в километр но мы при этом прекрасно понимаем, что у нас есть вот такое вот, так сказать, распределение с длинным хвостом по массам вот, и есть тела совсем маломассивные, их много есть тела, что, скорее всего, тут эта штука не будет иметь близи нуля, никакого загиба, а просто как-то вот так. Вот. Ну и есть объекты малой массы, которые, естественно, меньше. Точнее, большой массы. Вот. И дальше они как-то падают-падают на планеты, образуют вот эти картерированные поверхности, которые мы сейчас наблюдаем у самых древних тел. Луна, как безатмосферные спутники гигантов, сталкиваются между собой, образуют вот эти рыхлые структуры, как мы наблюдали в астероидах. И часть из них, проходя по близким тесным траекториям с планетами гигантами, могут произвольным образом менять свою траекторию. Понятно, да, что если мы. Находясь в плоскости эклиптики, пройдем рядышком с Юпитером, то Юпитер, обладая гигантской массой, может передать нам момент, который выбросит нас перпендикулярно плоскости Но мы, наверное, все-таки неровно в этой плоскости должны быть под каким-то уголком, потому что если да, мы, наверное... конечно, конечно. А этот уголок у нас изначально есть, потому что диск у нас толстый. Вот. И со временем вот весь этот мусор, который значит, вот здесь заполнял очень плотно. Вот этот протопланетный диск, он либо выпадает на планеты, либо вышвыривается на далекую периферию. А дальше начинается обратный процесс. Дальше начинается миграция. И значит, из вот этого сферического облака у нас появляются долгопериодические кометы, которые постепенно испаряются. Вот. А короткопериодические кометы они могут впадать в резонанс с наиболее крупными планетами, в частности с Юпитером, и мигрировать, образовывать кометы, будто Юпитера. Вот. вот такая примерно э, современная картинка, современное представление о том, как это все э, происходило. Можно еще один mm -hmm. вопрос? Я так понял, что после того, как Плутон перестал быть планетой, зато появилось целое семейство, которое в честь него назвали. Вот. Ну, не совсем так. Значит, Плутон перестал быть планетой тогда, его перестали считать планетой тогда, когда открыли, ну, примерно три сотни подобных объектов, только на немного более далеких орбитах. И, в общем, смысл считать Плутон планетой чем-то выделенным. Я, я просто к тому, что вот именно подобные объекты, они чем-то выделяются на фоне, ну, то есть, кроме размера. А на фоне вот всего остального населения. То есть, скром... Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Вот Про Плутон мы, опять же, мало что знаем. Мы знаем, что у него есть азотно-метановая атмосфера. Вот мы теперь знаем, что у него достаточно богатый рельеф и конденсированный метан на поверхности. Вот Все, наверное, видели эти ландшафты довольно интересные. Но существуют ли подобные атмосферы, допустим, у других трансмутоновых объектов? У нас просто нет. Возможно, существует нет оснований предполагать обратно вот. Вот. Ну, вот так примерно выглядят как бы, современные представления об этих объектах и об их статистике современной И, конечно же, вот я повторюсь, основная мотивация эти объекты исследовать основана на желании увидеть, пощупать первичный материал, из которого строилась Солнечная система, которая сохранился в наиболее защищенном, превозданном виде вот. Но Здесь я вот покажу вам исторически первые спектры, которые были получены при пролете аппаратом ВЕГА Это было 30 лет назад, в 1986 году я тогда на втором курсе учился. Все было очень так, так, вот, Все это зашевляло, конечно. Вот, вам просто полезно как бы, понимать историю немножечко и эволюцию наших представлений. Вот. Но, кроме того, у этого спектра есть еще значит хорошее очень свойство. Он такой совершенно реальный. Вот так выглядел этот комплекс, вот этот телескоп. Стоит, кстати, у нас на полке висповре, крышку можете узнать. <с> вот. Это был так называемый трехканальный спектрометр, значит, у него был инфракрасный канал, построенный на кольцевом интерференционном фильтре, был значит, видимый канал, и был ультрафиолетовый канал, который не заработал. Вот. И вот видимый канал, в отличие от планет, где он практически бесполезен, потому что у молекулярных газов э, спектры в видимом диапазоне ничего нет, собственно, поэтому мы видим в этом диапазоне, что тут атмосфера прозрачна. Но комета отличается от планеты тем, что так вот он выглядел вот этот трехканальный спектрометр, тоже так. Чисто исторический интерес представляет картинка, но, тем не менее, довольно изящное решение. Из телескопа разводится значит, по двум ультрафиолетовым каналам с матричными детекторами с усилителем изображения, а инфракрасный канал он, так сказать, представлял собой клиновый интерфункционный фильтр кольцевой, и прекрасный детектор да. индиго Галимышьяк. Вот. Такое довольно компактное изящное решение по тем временам, очень, очень красивое. Кстати, руководитель был Краснопольский. Такая вот была геометрия наблюдения, то есть аппарат проходил достаточно далеко, на расстоянии порядка 500 километров от гидракометы. Вот. Ну и вот такой вот он спектр наблюдал. Значит, что здесь интересно? Интересно то, что, во-первых, есть довольно большой континент. То есть вот, все вот эти вот эмиссионные полосы, которые мы, мы видим, они на фоне э, довольно широкого спектра, который представляет собой просто рассеянное пылью солнечного излучения. Примерно половина, в ряде случаев, больше половины э, излучения кометы это просто рассеянное на пыли солнечное излучение. Пыли там сыпется, действительно довольно много. Вот. Если же мы посмотрим, что там существует, кроме значит, пыли, и постараемся вот, интерпретировать эти полосы, мы увидим вообще много интересного. Мы практически не видим здесь ни одной человеческой молекулы. Вот, обратите внимание, здесь э, какие-то совершенно немыслимые технические Формулы, которую в обычной жизни никогда не встретишь А свободный С2 что ли есть? А, вот есть С2, да, есть С3 Да есть как C2. говорят же, он в природе не встречается Есть ОН OH. а, Ну вот я же говорю, вы в пробирке, там, в полоне с газом вряд ли увидите когда-нибудь С2 А вот в атмосфере кометы запросто И вот именно поэтому видимый спектр комет настолько богат что в атмосферах кометы у нас э, существуют молекулы, которых в обычной жизни практически не бывает. Это то, как вы о а ганов запрещенная химия. Но здесь секрет гораздо проще. Ну, из привычных веществ тут, есть СО2, ну и гидроксил, который хотя бы... А, а — Ганнов запрещенная химия в основном с высокими давлениями связана. — Да, от... А да. В чем давайте а, подумаем, нет. почему здесь у нас запрещенная Ну, явно не из-за давления. Да. Но что-то с ионизацией, может, как-то связано? Не совсем с ионизацией, скорее с фотолизом. Дело в том, что атмосфера кометы это сильно неравновесная среда. И все вот эти вот молекулы, которые мы здесь наблюдаем, они действительно нестабильны они не живут долго, мы их наблюдаем просто на протяжении вот какого-то ограниченного промежутка времени, они там на месте синтезируются и там же на месте разрушаются. Потому что атмосфера кометы — это среда, которая расширяется в вакуум практически бестолкновительно, очень разреженная, и основной процесс, основные химические реакции, которые происходят, они связаны просто с распадом, с развалом тех молекул, которые там существует и поэтому мы в принципе можем догадаться что вот это не те молекулы которые испарились у нас из ядра это не те молекулы из которых ядро состоит а это молекулы которые образовались в результате фотолиста, называемые дочерние а вот родительские как их называют молекулы но мы можем догадаться да что если вот у нас есть например СН есть на что, скорее всего, был HCN, кислота. Если вот такой большой-большой пик гидроксила, значит, скорее всего, у нас был водяной пар, который потерял водород. Ну, С2 говорит о том, что, скорее всего, это какие-то обрывки углеводородов. там метаны, этилен, ацетилен. А, опять же, nh 2 говорит нам о том, что, скорее всего, там была аммиак, который потерял народ, ну и так далее. Вот, в принципе, наблюдая спектры дочерних молекул образованных в результате фотолиза, мы можем... Восстановить, попытаться первичные вещества. А можно предыдущий слайд? А что там стрелочками там показано на эти минимумы? Значит, стрелочками, да, спасибо, хороший вопрос. Стрелочками, это вот статья Краснопольского, или там наброска какой-то статьи. Те спектральные области, те длинные волны, по которым строился континуум. Как раз там были области вне эмиссионных полос. И вот по этим точкам с Скантину, по которому оценивались э, свойства пыли. Вот. А можно еще вопрос задам? Как вы думаете, почему вот смотрим мы на планету? Да, и у нас, как правило, полосы в поглощении. А смотрим на комету, и у нас полосы вдруг торчат вверх. Ну, потому что тут оптическая тонкость. Как, как, да. И что? Оптически тонкая, казалось бы, должна просто означать, что поглощение слабое. Вот если мы поднимемся там, в атмосфере Земли на большие высоты, у нас тоже будет оптически тонкая среда. То есть, слабенькие линии. А почему вдруг такие мощные нанесенные полосы? Я вот почему задаю вам эти вопросы. На самом деле над всеми этими вопросами люди думали, начиная аж с конца XIX века. Первые спектры комет это вообще первые спектры, которые люди увидели в астрономических объектах. Ну понятно, опять же, почему, потому что ни в атмосферах планет, да и в общем-то не в атмосферах звезд, вы особенных спектральных диапазонов, э, спектральных особенностей в видимом диапазоне не увидите. Может потому, что там восходящие потоки постоянно от кометы И что? Идут. Как восходящие потоки влияют на втором спектре? Это, в общем-то, элементарный такой перенос излучения. Тут вы все хорошо понимать, представляете Значит, запомните еще раз, точнее вот, осознайте, что комета, атмосфера кометы — это неравновесные следа. Значит, когда мы пишем уравнение переноса излучения привычного, мы говорим, что будет никак по деталям, Мы предполагаем здесь неявно, что у нас среда равновесная, что у нас существует локальное термодинамическое равновесие и функция источника, которая должна здесь стоять, да, мы заменяем ее на фланговскую функцию. Значит, вот в атмосфере кометы это все не так. Здесь и близко нет никакого локального термодинамического равновесия. И значит, еще раз давайте повторим, что такое локальное термодинамическое равновесие. В в атмосфере происходит установление церкви Вот здесь воздухе. помните? Вот у нас молекула возбудилась, проглотила потом, возбудилась Потом, то есть поменял свое квантовое состояние, потом перезлучил фотон. На этой бумаге другой. Тоже поменял свое квантовое состояние. Кто следит за распределением молекул по квантовому состоянию? Какое у него вообще будет распределение по состоянию? Молекула система с большим количеством степеней свободы. Да? У нее там много состояний. Бывает, может, Как эти состояния распределены? По-моему, матрица плотности нет, это распределение занимается. Матрица плотности это немножечко другое. Это вот, когда мы говорим, что у нас этих состояний чистых в общем-то нет, они там друг с другом сильно вот мы тогда описываем систему квантовую с помощью матрицы плотности. Допустим, у нас есть изолированное состояние, все хорошо. Хорошо, вот у нас двухуровневая система, примитивнейшая молекула искусственная, mm -hmm. да, mm -hmm. у которой mm -hmm. только два уровня. Mm -hmm. а, какое время она будет проводить в нижнем состоянии, какое в верхнем? По mm -hmm. знанию общей физики как-то вот трудно жить на белом свете. Да, населенность как Да, вот населенность чем будет определяться? Mm -hmm. Mm -hmm. Не больсманный. Не больсман, боль, естественно. А mm -hmm. почему? Mm -hmm. Почему? Uh -huh. почему будет? Какой процесс будет устанавливать? Рановесный. Это равновесная термодинамика. А? А? от чего у нас устанавливается термодинамическая равновесие? А? Mm -hmm. ну, Естественное столкновение. Естественное столкновение – это главный процесс, который у нас приводит к термализации. Нашли с э, термотомической системой. Часто столкновение в воздухе происходит. Нет. Ну, это можно оценить с помощью ну, давления длины свободного пробега. Ну а Скорости концентрации так. Ну, смотрите, длина свободного пробега 10 минус пятой сантиметров. Я почему-то со школы помню цифру. Ну, в общем, 10 минус пятой. Значит, скорость это ну, скорость звука. Допустим, 100 да. в секунду внутри 100. Значит, это у нас э, значит, 10 четвертый сантиметров в секунду. Вот да? э, берем 10 минус 5, делим на 10 четвертый, получаем наносекунду. То есть каждую наносекунду по молекуле толпат соседним. Естественно, там все состояния перетряхивается Молекула тут же перераспределяется по вольскому. Ну а тут столкновений нет, да? Потому что а тут столкновений нет, в том-то и дело. Газ очень разрежен. Он mm -hmm. расширяется в вакуум. И поэтому молекула, которая проглотила фотон из солнечного излучения, она осталась висеть в таком возбужденном состоянии до тех пор, пока она этот фотон не перезвучит куда-то. Mm -hmm. вот, как правило, это просто будет естественное время жизни, состояние, естественная релаксация. И поэтому, если у нас молекула находилась в каком-то состоянии, то она возбудилась от солнечного фотона, вот. потом повисела и повисела в таком состоянии, и отрелаксировала, выпустила этот, точно такой же фотон и упала обратно в свое в нижнее состояние. Такой механизм называется резонансная флуоресценция. Почему резонансная? Ну, почему флуоресценция понятна? Да? Потому что ну, молекула в радиационном она радиационно отколачивается. Этот процесс называется флуоресценция. Почему резонансная? Потому что она откололась ровно туда, откуда ушла. Конечно, может быть и по-другому. Может быть, что она упадет куда-то в нестабильное состояние, там долго проживет, как в лазере, а потом откололась как. Но это надо специально такие системы изобретать. У простой термодинамической, то есть простой квантовой системы, у нее, как правило, основной механизм это будет вот куда возбудило, оттуда упали Это резонансная флуоресценция. Вот, естественно, естественно, у нас в результате вот такой резонансной флуоресценции появятся пики, то есть те длинные волны, на которых эта молекула способна излучать. Поглощает она мало, поскольку справедливо было замечено, что среда оптически тонкая, поэтому все, что мы видим на этих глинахол, это результат как раз вот этой флуоресансы, результат галлоксации. Поэтому спектр Так, Ну хорошо, с этим немножечко разобрались. Вот это совершенно уникальный исторический спектр, очень как видите, шумный, очень кривой. Значит, чем он важен? Тем, что это вообще первое в истории наблюдение, прямое наблюдение спектра самой распространенной молекулы в атмосфере кометы и вообще в комете, молекулы воды. Значит, вот Сотрудникам лаборатории прокрасной спектроскопии планетных атмосфер должна быть знакома полоса. Воды 1,38 микрона. Вот она здесь во всех оси. А, вот этот маленький пячок, который это, собственно говоря, первое наблюдение э, спектра воды комете. А почему ну, это не наблюдается с Земли? Хотя, казалось бы, ну, ну, во-первых, атмосфера Земли сама содержит много воды, ее не будет видно но даже с орбитальных телескопов этого не было видно, потому что молекула воды она в атмосфере кометы долго не живет, она быстро дисцирует на кислород и на водород и гидроксил. И, поэтому надо было подобраться достаточно близко и заглянуть в самую внутреннюю комму, туда, где еще молекула воды не развалились вот. ну вот попытка там интерпретировать вот эту систему полос. С2. Интересно, что здесь есть слабенькая полосочка так называемых полициклических ароматических углеводородов, простейшим из которых является нафталин Значит, что такое эти самые углеводороды? Это несколько бензольных колец, таких вот, которые слеплены в такие вот цепочки. Ну, и тут у нас, соответственно, торчат водороды на свободных валентностях и так далее. Вот такие молекулы, их может быть велико много, они консеренция полисаживания. А мне кажется, вот там угол... Углу... А, этот... а, в уголочке не может быть водород. это а просто. Так, а вот этот, да. Да, наверное, не может быть. Там у нас углерод Мне кажется, ну, он, он уже он закончен, под... но его... и все. Но у него 4 валентности, поэтому... А, у бензола тут половина связи, двойных газов, согласен. Вот, значит, как эти данные интерпретируются? Наблюдались они с незапамятных времен, вот эти спектры, и поскольку атмосфера комета объект очень протяженный, мы можем довольно ненапряжно, довольно скромный телескоп построить зависимость вот этих эмиссий, интенсивность эмиссий вот этих дочерних молекул, радикалов, в зависимости от расстояния до ядра. Видите, вот тут там до миллиона километров растирается. простирается. Вот. Ну и дальше мы Можем это сравнить с такими моделями, которые бы нам позволяли как-то предсказывать значит, концентрацию, зависимость концентрации вот этих родительских дочерних там, и всяких других молекул от ядра. Значит, и здесь простейшая модель, которая исторически была применена. Значит, она здесь вот этой вот сплошной кривой изображена Это так называемая Хазеровская модель, которая представляет собой просто изотропную эмиссию Значит, Вот у нас есть ядро, из ядра происходит истечение вакуум Дальше с какой-то вероятностью у нас происходит фотолиз молекулы, Она разваливается, допустим, на два радикала вот. И дальше каждый радикал тоже имеет какую-то вероятность фатолиза и тоже может там на что-то разводиться. Вот. вот в рамках этой модели мы вот можем предсказать, написать какие-то формулы для стационарных распределений. Они, повторяюсь, не являются равноместными, но являются при этом стационарными. Вот. Но и для концентрации родителей слова да, это будет у нас какая-то номерка на радиус в квадрате и на Е e степени минус Где ну, R квадрат возник просто в результате одного изоторного в, в сферической геометрии, понятно. Да? А вот эта экспонента она взялась как раз из вероятности фотолиза и шкалой длины, и ну, в данном случае у нас будет время деленная на скорость постечения. Вот. Это простейшее решение. Да? Простейшее решение. Дефора. Значит, какого типа D? В равняется источник, а источник у нас в данном случае будет минус n на t вот. Значит, Это уравнение непрерывности, закон сохранения массы. И, значит, в качестве источника мы поставили функцию с потерей. Значит, вот это мы можем написать для родительской молекулы. Переписав это еще в ферлических координаций, когда у нас есть единственная переменная пространственная радиус, и предположив, что все истечение происходит с постоянной скоростью, мы получим вот такое вот, значит, решение. Чем оно хорошо? Тем, что мы можем оценить вот эту экспоненту то, что у нас стоит в знаменательных показателях, то есть длины. Шкала длины имеет точно такой же смысл, как шкала высоты в атмосфере планеты. Немножечко хитрее будет для дочерней молекулы. Значит, для родительской молекулы у нас существует единственный процесс — это распад. Да? Значит, Для дочерней мы что должны написать? Мы напишем все то же самое вот теперь смотрите я пишу уже распад родительской молекулы, потому что источником дочерних молекул является распад родительских. Да? Минус напишу n child на t-child, потому что сама дочерняя молекула тоже имеет, может иметь во всяком случае какое-то ограниченное время жизни, тоже может подвергаться потоки. Вот. Ну и тогда у меня здесь в решении возникнет еще. Какая-то экспонента, значит, тут у меня будет r на l родительское, а здесь минус l. вот так. Ну и так далее. В принципе, я для каждого поколения могу написать подобный деформ, могу его решить в симметричном, сферически симметричном случае или в каком-то асимметричном случае и получить, собственно говоря, вот такое вот распределение. Значит, э, но это вот простейшие формулы для Хазеневской модели. Да, при тех же самых уравнениях я их могу решить немножечко другой геометрии. И вот э, наиболее такой адекватной и простой моделью является так называемая фонтанная модель Фисто. Э, значит, выглядит она так. Э, у меня действительно атмосфера расширяется до какого-то расстояния изотропно, а дальше у меня траектория, встречаясь с давлением солнечного света, значит, траектория начинает загибаться и приобретает форму вот такого вот фонтана, и уходит в хвост. Значит, я, кроме вот этого вот уравнения непрерывности, добавляю... Сюда еще и уравнение движения, где я напишу, что просто dv, уже как вектор, по dt равняется минус 11 на массу молекулы и на эффективную силу. Просто напишу сюда второй зеркал Ньютона для каждой отдельной молекулы. Почему я это могу делать в данном случае? Потому что я считаю, что среда у меня есть бесплатная. Вот. Ну, на самом деле, конечно же, э, это тоже грубое предвижение, поэтому я должен писать уравнение не для скорости движения молекул, у которых у меня будет целый спектр, э, однопотоковые я тоже не могу написать, потому что у меня нет нормальной гидродинамики, и тогда я буду вынужден писать э, генетическое уравнение, э, как полагается, а, и здесь у меня будет тоже закон сохранения по-другому писать я должен писать для фазового объема будет полноценная система кинетических уравнений, которые, в принципе, решают, когда строят современные модели конвективных атмосфер. Но повторюсь, и Хазеровская модель, и вот фонтанная модель, они вполне здесь, сказать, применимы. Но ну, мы видим, что вот Хазеровская модель, да, она начинает достаточно существенно брать там на порядок примерно на больших расстояниях, там, в хвостях, да, а вот на малых расстояниях, мы видим, что может быть там, процентов 20-30, здесь ошибка. То есть самая простейшая сферическая модель, она в общем, вполне адекватно эти вещи описывает. А, вот, ну, наконец, я вам еще дам несколько картинок которые говорят о том, как эволюционировали представление о том, что такое комета. Вот одна из первых в истории миссий к непосредственно к ядрам комет, это была миссия так называемая Deep Impact, глубокий удар. Значит, это была миссия малого класса, миссия Discovery, очень ограниченная по деньгам, по габаритам. значит... Идеологом и научным руководителем миссии был Майк Ахрн, такой очень известный американский кометолог из Медленского университета, идея была такая. Значит, вот, в те годы считалось, что э, у комет очень интересная химия. Значит, я вам не показал здесь спектра э, в среднем ик диапазоне а там э, очень интересный пик в районе 3,4 микрон, где концентрируется всевозможная органика спирты, всевозможные формальдегиды э, адегиды, точнее и э, в общем, действительно в атмосфере кометы доля органического вещества довольно большая но это не значит, что конечно, большая доля органики в самом материале вещества. Вот считалось, что в процессе испарения образуется некая корка, через которую мы ничего не видим а вот сейчас давайте что-нибудь бросим эту корку проломаем ну и как тут у нас, так сказать, будет э, выбросим и проанализирование. Как какой-то да, Там смотрели. была, значит, там была медная болванка, просто вот, наверное, одна из самых бесполезных миссий космических в истории, потому что она просто тащила тяжелую медную болванку. Вот. Ну и как в песне поется, значит, болванка в танк ударила, и произошла довольно большая вспышка. Которую почему-то, ну, миссия это дешевого класса, вот анализировать было практически нечем. То есть картинки построили, а спектры толком не померили. Вот. Поэтому, в общем, миссия осталась таким небольшим историческим курьезом, но тем не менее, что? Тем не менее, увидели вот морфологию рельефа. И она оказалась довольно интересной. В отличие от астероидов, здесь на этой картинке видны довольно резкие контрасты. То есть вот эти вот уступы падиная, они с очень такими резкими обрывистыми стенками и последующее сближение с ядрами комет это вот еще одно ядро тоже тут видно хорошо вот такие очень, очень резкие контрасты это вот комета Бороля. тут немножечко потеряно качество по отношению к исходной картинке в общем тоже видно кстати видите она тоже двойная тоже вот. и Ну и, наконец, вот все это завершилось вот, блестящей совершенно миссией розеты, которая показала нам во по всей красе, как выглядит это ядро. Значит, откуда вот эти вот такие резкие детали рельефа, которых мы не находим на астероидах. Это результат такой вот испарительной эрозии. Потому что комета, по сути дела, она отличается от астероидов только одним: она, находясь вблизи Солнца, содержа много летучих, она испаряется. И сама динамика испарения, она приводит к тому, что вот если у нас был какой-то уступ, он под действием солнечных лучей начинает испаряться, и вот он выедается таким образом, образуется резкая стенка и вот все вот эти вот уступы они так или иначе приводят к образованию таких вот а может быть из-за того что резких, контрастных деталей рельефа из-за того что разная плотность там вот эти вот камешки которые торчат они более плотные не испаряющиеся сомнительно мы этого на самом деле конечно же не знаем но если бы в материале ядра комета были какие-то крупные камни то эти камни сыпались бы они бы мы бы их видели в атмосферах комет более того мы вот та полевая нелетучая составляющая которая в кометах тоже присутствует мы ее сейчас имеем возможность наблюдать и даже пощупать потому что вот те самые метеорные раи которые выпадают на землю периодически персииды, драконеды и так далее. По сути дела, это погибшие кометы, то есть это та пыль, которая осталась на траектории, на орбите кометы после того, как все летучее вещество в комете испарились. Таких районов довольно много, мы можем даже сейчас собирать эти частицы в стратосфере земной. Таким образом, в общем-то, вещество кометы, оно оказывается доступным для непосредственного лабораторного анализа. Но, конечно же, не все вещество, а именно не летучие, вот этот обычный кометная пыль. Значит, что на этой картинке еще очень интересное? Вот, вам должно быть немножечко лучше, даже видно издалека, чем мне. Видите, вот эти светлые полосы? Значит, это как раз Полос... вот уже кометная активность. Это так называемые джеты. Еще до кометы Галея еще с наземных телескопов видели, что испарение происходит неоднородно. И чем ближе мы подбираемся к ядру, тем более неоднородные, неоднородные потоки вещества. Они истекают из кометы в виде таких вот коротких струй. И как раз на чем строилась гипотеза, которая привела к миссии Deep Impact. Считалось, что это какие-то дырки в вот этой вот коре, из которой идет очень интенсивное испарение. Сейчас мы видим, что это не так. Мы видим, что да, струи есть, а дырок никаких на самом деле нет. По всей видимости, это вот такая вот хитрая, очень неравновесная кинетика в такой многопотоковой столкновительной среде связанная с тем, что у нас истекает не только газ, но истекает еще и пыль, и происходит некая самофокусировка вот этих потоков в такие узкие струи, которые потом уже там расползаются вследствие диффузии. Значит, почему может происходить самофокусировка? Потому что у нас здесь появляется не только газ, еще и сыпется пыль, и пыль, как известно, давление не оказывает. То есть у этого вещества нетрадиционное для нас уравнение состояния идеального газа, давление пропорционально плотности, а давление может быть вообще очень мало или просто близко к нулю. И В этом смысле мы можем сжимать эту струю, а никаких сил, которые бы ее расталкивали, не существует, потому что при давление не оказывает. Но это как бы одна из гипотез, то на самом деле мы сейчас этого не знаем. И пока что я хороших моделей вот этих строй не видим. Ну и значит, напоследок вот про э, вот эти вот двойные ядра. Когда э, только появилась первая картинка кометы Галлея, это тоже очень интересная история, э, на самом деле картинка кометы Галлея появилась вовремя благодаря фистеху. Здесь в ИКИ разработали очень продвинутый по тем временам видеотерминал, который соответствовал ну, там, примерно там, современному там, Full HD. Но понятно, что никакой компьютерной графики в те годы не существовало в принципе. Вот. А телеметрией занимался компьютер дочерней фирмы ABEMA немецкой, Andal, который по линии КГБ поставили сюда в ИКИ был в свое время самый мощный суперкомпьютер во всем Советском Союзе здесь стоял. Он обрабатывал эту картинку. Поскольку тоже тогда были санкции, и мощные компьютеры вообще не поставляли в Советский Союз. Это были под очень жестким запретом. Вот. И буквально за пару месяцев до пролета оказалось, что эти два компьютера не умеют друг с другом общаться никак Они в разной системе команд просто принципиально разные протоколы, опять же интернет тогда тоже никакого принципа не существовал, вообще никаких компьютерных сетей и, в общем, идея показать, пропиарить вот эту картинку, показать ее времени, пригласить гостей, она была под сильной угрозой. Вот. и вот у нас стекляшки нашей физтеховской, значит, на кафедре прикладной физики работали двое замечательных ребят: Коля Красильников по прозвищу Карац и Олег Белов кстати, до сих пор сейчас, сейчас их преподает. И они за буквально месяц разработали интерфейсную плату, которая связала эти два компьютера. Придумали сами протокол, плата изображала оператора, который значит читал данные с дисплея и набивал клавиатуру на другом компьютере. В вот, общем, все это удалось. Сагдеев, тогдашний директор, и Киев был страшно счастлив, там позвали иностранцев, Нью-Йорк Таймс написала, что русские прячут какого-то мощную суперкомпьютерницу. Все было очень красиво. Вот. Но сама картинка, которая была показана, она была, в общем, достаточно убогой. Ну, просто потому, что качество изображения было не очень хорошее. Оно было достаточно, так сказать, э, достаточно далеко. Все-таки 500 километров приличное расстояние. Сейчас, если... Э, вот и казалось, что действительно ядро двойное, но это было, в общем-то, в каком -то смысле операции, потому что ну, недостаточно было качества картинки, было просто два ярких пятна, два ярких максимума, которые В общем, по сути, уже через долгие-долгие годы оказалось, что вот эта ошибочная интерпретация, она может быть была и не такой глупой Потому что сейчас мы видим, что несмотря на то, что кометы, ядра комет представляют собой единые тела, у них действительно ядра двойные И, возможно, это связано с э, уже кинетикой образования самих кометоземалей, когда они образуются из таких газопылевых сжимающихся вихрь но вот это, эти идеи они развиваются там несколькими группами но вот опять же такой красиво убедительной теории почему у астероидов и комет двойные ядра я честно говоря сейчас предложить не могу вот, ну вот так выглядит поверхность при совсем близком рассмотрении действительно она сильно неоднородна тут какие-то камушки Хотя это все водяной лед. Ну и, конечно, вот эти фантастические совершенно горные пейзажи, безумно красивые. Вот. Ну вот появились попытки какой-то геологической классификации. Значит, но тем не менее, это, это все лед разных классов, там разной степени эрозии. Но тем не менее это все это все ну, вот вы можете себе представить, насколько, так сказать, подверглось, видите, тут множество кратеров. То есть было много ударов. И, конечно, очень-очень мощная грозия, А очень -очень как мощная Глубоко скорость. упала болванка, не знаете? Там не а... приводятся такие данные. Ну, вот у миссии Дипы. Я не помню, честно говоря, но это какие-то там первые метры то есть ну, можно прикинуть, если вы 50 килограмм бросаете со скоростью 10 километров в секунду то это, я боюсь собрать, но это эквивалентно ну, такой хорошей авиаборбой то есть полтонна, тонна то есть это ну, несколько метров она в должна быть вот, ну вот, значит Основные характеристики, количественные, они здесь приведены благодаря тому, что эта комета разглядывается просто в упор. Мы знаем довольно точно, и за неимением других данных, и потому что они не противоречат в наблюдениям других комет, мы как бы, можем читать их довольно типично. Но опять же, мы статистики пока что не знаем. Это комета, которая рассматривается ближе всех. Значит, что мы видим? Значит, 20 километров, 20 кубических километров объем. Ну, видите, плотность все-таки здесь сильно меньше единички, примерно половинка. Вот. 10, здесь 16 грамм плотности. Ну, как я и говорил, там 10-15 до 10-18. Вот. Видите, плотность H047, то есть совсем-совсем маленькая плотность, и связано это с тем, что э, вещество это сильно рыхлое. Э, то есть, по сути дела, это конгломерат частиц, а не какая-то единая, единая такая дышка. Значит, э, в свое время, еще в 60-е годы прошлого века, у Иппол была предложена такая метафора, он сказал, что комета это дети то есть грязный, грязный снежок. И по сути дела мы сейчас видим, что да, это так. Значит, на четыре части пыли приходится одна часть массового газа. Значит, скорость кометной активности, ну здесь почему-то миллилитров в секунду, это ну, очень, мне кажется, на квадратный метр выдана. Я привык в молекулах, значит, примерно комета в период своей максимальной активности производит порядка 10-30 воды в секунду. Вот такая цифра заполнилась. Значит, кометы очень холодные, обратите внимание. Значит, даже вблизи Солнца это порядка там 200, может быть, 250 градусов. а вот непосредственно под поверхностью Видите, что там вообще несколько десятков кельв. То есть вот, э, минимальная температура, которая зафиксирована в недрах, э, ну как бы экстраполирована, естественно, в недрах кометы, э, это 30 кельв. То есть это примерно соответствует той естественной температуре, при которой ядро кометы находится в руке. Вот. При этом ядра комет очень темные, э, темнее даже Луны. Несмотря на то, что основным материалом ⁇ это вода, за счет его значительного включения пыли, этот лед совершенно черный. 6% победы ⁇ это очень тепло. То есть фактически она вот, черная поверхность или темный серый. Вот такие сейчас у нас представления об этих объектах. Конечно, очень жаль, что вот не удалась посадка. Потому что, конечно, самое интересное и самое интригующее, это все таки что там за вещество, какой молекулярный состав, в каком виде там органика, откуда она там взялась, это первичная органика из вот, ранней эволюции в Солнечной системы, либо эта органика была синтезирована по ходу эволюции самой кометы. Мы сейчас этого не знаем. Но вот что мы знаем, что и астероиды, и кометы, вообще малые тела, представляют собой очень рыхлые конгломераты. И то, что они, конечно, претерпели значительную историю столкновений и передачи материала на нового тела. Но, и повторюсь, вот эта загадка так сказать, такой гантельной геометрии, она все еще ждет своего решения. Я думаю, что на ваших глазах какая-то... Красивая теория на это счет появится. Вот. Ну, на этом я наверное, свой курс завершу. А там был слайдик вот. еще такой красивый, с двумя хвостами. С двумя чуть, хвостами. Чуть, чуть, Давайте чуть. посмотрим. он пропустил вначале. Там как раз. А, все, я понял. Значит, мы говорили о том, что у комен часто бывает два хвоста. Значит, один из них узкий, тонкий, это плазменный хвост, который устраивается по солнечному ветру в метросфере солнца, в а нейтралы и пыль они отталкиваются солнечным давлением, образуют диффузный такой хвост, который направлен точно отсюда. Я предлагал оценить самостоятельно <sharp> . <inhale>